Приветствую вас, на связи Виктор Бондолет и сегодня мы с вами поговорим о четырех типах людей, которые будут встречаться в вашем бизнесе. Три типа этих людей вам необходимо избегать и только на один тип людей вам необходимо обращать внимание. Они именно построят ваш бизнес, сделают успешным и сделают так, чтобы вы получали удовольствие от своего бизнеса. Итак, я надеюсь, что вы читали книгу Роберта Киосаки о квадранте денежного потока, в котором он рассказывает, что каждый человек, не то что каждый человек, а что все общество делится на 4 категории людей, да, то есть вот, квадрант, и здесь есть, например, работники, есть люди, которые работают сами на себя, специалисты, есть бизнесмены, которые создают рабочие места и четвертая категория инвесторы. Но этого недостаточно для того, чтобы понимать, какие люди необходимы в ваш бизнес, потому что... Сейчас я буду рассказывать о четырех категориях людей, которые будут встречаться по, по мере вашего развития в вашем бизнесе. И как бы вы не хотели, вы все равно будете их замечать. И скорее всего, когда вы уже просмотрите этот видеоурок, вы увидите, что в вашей жизни они уже находятся, в вашей команде они уже находятся. И благодаря тем знаниям, которые вы сейчас получите, вы будете уже полностью осознавать, на что нужно больше делать упора, да, то есть на какие людей нужно уделять больше времени, на каких стоит просто-напросто не обращать внимания, потому что Три категории людей, а это можно сказать более 75% людей, которые будут приходить в ваш бизнес, либо будут встречаться в виде кандидатов, потенциальных клиентов и уже нынешних партнеров, они просто-напросто будут саботировать ваш бизнес, они будут тратить ваше время, и в конце концов все это может привести к тому, что вы будете ненавидеть свой бизнес, потому что это превратится в обычную работу от слова ⁇ раб ⁇ да, то есть... И только один, одна категория людей – это те люди, которые сделают ваш бизнес успешным и вы по-настоящему будете наслаждаться своим бизнесом. Итак, начнем. Первая категория людей – это те, кто любят быть постоянно правыми. А, как мы назовем, ну давайте, чтобы не писать длинное сообщение, правые, да. Это люди, которые постоянно любят быть правыми. Это э, те люди, которые ставят под сомнение ваши тренинги, те люди, которые ставят э, и будут ставить под сомнение ваше обучение. Это те люди, э, которым надо постоянно оправдывать их ожидания, то есть вот они вошли в бизнес и такие, вы с такими людьми общаетесь, как бы постоянно оправдывая их выбор, что вы правильно сделали свой выбор, вот вы в той компании, в которой вам нужно развиваться, вы в той команде, в которой вам необходимо быть. Они жестко принимают критику, то есть они не принимают здоровую такую критику, когда вы говорите вот это, вот это надо исправить, они прямо на штыки это все воспринимают далее они говорят всегда что я все знаю но к действиям и либо к изменениям ничего не приводит то есть они не действуют они просто говорят что они все знают и все на этом то есть такие люди приводят к тому что ваш бизнес становится недублицируемым, то есть потому что мало то что они вас не будут повторять потому что они все знают у них все правильно а то, что делаете вы и то, что предлагаете вы, это будет ставить под сомнение. И как можно строить дублицированный, очень крепкий бизнес с теми, кто очень критично а, относится к тому, а, когда вы как спонсор, например, будете их направлять а, в нужное русло. А, второе, второй тип людей это те люди, которые любят комфорт. А, ну давайте, я их просто так назову комфортные, да, там комфортные. Um, это люди которые боятся рисковать то есть особенно если э, привести пример э, это люди которые думают что если начинать инвестировать в какой-то трафик для того чтобы создать поток кандидатов в свой бизнес они думают что в этом стоит огромный риск а, да или просто пойти заняться каким-то дополнительным делом либо э, познакомиться с каким-то человеком, либо предложить им свою бизнес-возможность. То есть они постоянно видят в чем-то риск, и они боятся рисковать, они боятся э, просто-напросто действовать. Э, второй признак этих людей это то, что они э, по вечерам... Э, ну, как, как это правильно сказать? Для них нормально полежать, смотреть телевизор, вместо того, чтобы поработать над ростом своего бизнеса. То есть, каждый вечер они готовы просто лежать, смотреть телевизор, но не действуют для своего бизнеса. Также они очень трудно обучаемы. То есть, их постоянно нужно мотивировать. То есть, с такими людьми, таких людей, как я называю, их постоянно нужно тянуть... Как кота за яйца, либо кота за хвост. То есть, как бы это грубо не звучало, но, к сожалению, так оно и есть. Это люди, которые нуждаются, чтобы их постоянно мотивировали. Зачастую, когда я только начинал этот бизнес, это было где-то лет пятом назад, я столкнулся с такой позицией, когда мне мои партнеры говорят, спонсор, мотивируй меня. То есть, вот это вот такая вторая категория людей. Третья категория людей... Это те люди, которым нужно всем нравиться. Не знаю, как это правильно назвать, например, эту категорию, коротко. Э, ну, короткое слово этому, например, не подходит, но давайте я их назову нравственные, да, то есть просто вот нравственные. Просто, э, что слово похоже. Э, то есть эти люди нуждаются в том, чтобы всем нравиться. Это там э, э, люди с тонкой кожей, как их еще называют, да, то есть потому что они зависят от чужого мнения. Это те люди, которые не имеют собственного э, слова. Они говорят в компании ⁇ да ⁇ то есть вот их окружают люди, э, кто-то выражает свое мнение, и они поддерживают чужое мнение то есть для всех они говорят да хотя у них в подсознании не понимают, что это неправильно то есть э, они соглашаются со всеми то есть можно сказать что эти люди немножко лицемерны да то есть они хотят понравиться каждому и тому и другому и третьему они боятся э, пасть лицом в грязь да то есть и поэтому с, с такими людьми э, трудно строить бизнес, потому что, когда у них, например, команда строится, они боятся плохого впечатления на своих э, уже э, людей, которые в их в команде, да, то есть на своих партнеров, то есть они постоянно пытаются быть такими правильными для каждого партнера. Но потом это перерастает в огромный конфликт, когда у них нету очень твердого стержня, они не могут правильно их направить. То есть для них это проблема. Показаться немножко не, не такими, как их хотят увидеть в их обществе. И а, четвертый четвертый тип людей это те люди, которые любят побеждать. Победители называем. Победители. Это те люди, которые постоянно ставят себе вызов. Это те люди, которые конкурентно способны. То есть, они видят людей в своем рынке. Они знают, что они могут сделать так же и даже лучше. Для них это такой вызов. Они знают конкретно, что они хотят преуспеть. Они, у них есть видение, и как к этому прийти и какие инструменты для этого использовать. Они легко обучаемы. То есть, они будут слушать вас, внедрять в практику, получать результат, корректировать и двигаться дальше. Это люди толстокожие. То есть, если там были тонко, э, с тонкой кожей, это люди толстокожие. Им наплевать просто-напросто, что о них э, люди будут думать. Им важен результат. не, э, Возможно, не сам способ, возможно, не сами действия, но важен сам результат. Поэтому... Вот именно за эту категорию людей вам нужно очень сильно браться, цепляться как голодная собака в кость и вовлекать их в свой бизнес, если, если это кандидаты, либо максимально давать им время, если они уже находятся в вашей команде и делать упор именно на работу с ними. Потому что если вы, можно сказать, упустите эту возможность и не будете обращать на них внимание, они, у них такое понятие сформировано, что неважно с вами, либо без вас, я достигну результата. И поэтому нужно с ними постоянно работать, потому что если они не увидят вас твердого лидера, если они не увидят то, что вы можете для них дать какую-то полезность, ценность в виде наставлений, в виде уроков, либо опыта своего они просто-напросто уйдут э, искать другой инструмент, э, уйдут искать другого наставника, чтобы преуспеть в своей сфере деятельности. Так вот, э, можно ли вот эти три категории людей изменить, то есть, э, чтобы они стали в эту четвертую категорию победи победителей? Здесь очень щекотливый вопрос, я выскажу свое мнение и в конце у меня будет вопрос именно к вам, как вы думаете. Я могу сказать то, что хоть у меня не было, например, какой-то дурной компании, у меня не было дурного окружения, но в любом случае мышление, образ человека складывается с, с каких-то... С тех парадигм, которые его окружают, то, как его обучают с детства, с его окружением и так далее. И хоть у меня не было, можно сказать, каких-то дурных направлений, не того направления, которым просто нельзя двигаться, я все равно себя приравниваю, что лет шесть тому назад, когда я приходил в этот бизнес, я был вот в этих категориях. То есть я плавал в этих категориях. Я постоянно, у меня даже сейчас иногда проскальзывают такие моменты, что я могу. Мне, мне может казаться, что я во всем прав, да? то есть если мне не покажут факты иначе. Раньше я любил зону комфортно я боялся рисковать, особенно когда я начал свое движение в интернет-маркетинге, в интернет-движении, продвижении, мне было страшно инвестировать деньги в рекламу, потому что я боялся просто-напросто слить рекламный бюджет. Я пытался нравится другим людям, да, то есть я пытался как-то впечатлить их, что я и с тем подружусь, я со вторым подружусь, с третьим подружусь, либо вы обо мне как-то не так подумали. Но время идет, уже в этом бизнесе я более 6 лет и благодаря этому вот вся, все эти категории перевели меня к категорию четвертую, где я не боюсь рисковать, мне наплевать как обо мне думают я пересматриваю общие позиции и я легко обучаю, я постоянно обучаюсь, я постоянно инвестирую свои знания, я постоянно прислушиваю свои, своих наставников, я тверд в позициях, я двигаюсь просто напролом, мне не важно инструмент, если я вижу, что я могу там добиться, я двигаюсь в этом направлении, но я потратил на это 6 лет. Моя позиция в том, что можно этих людей перевести в эту позицию. Моя позиция в том, да, то есть, но на это нужно время. Но я не знаю, сколько вам лет, я не знаю, сколько вы долго в сетевом бизнесе, в интернет-предпринимательстве. И если вы понимаете, что вам нужен результат уже завтра, вам нужен результат на протяжении года ближайшего, да, то есть на протяжении полгода, значит, вам нужно сконцентрироваться на этих людей, только на этих то есть эти люди вам построят этот бизнес быстро, потому что они приведут таких же людей в свою команду, они приведут активность в вашу команду, вы будете работать не в бизнесе, а над бизнесом. Таких, таких людей не нужно говорить, какой ты плохой, вот ты неправильно сделал. Таким людям нужна лишь ваша поддержка, ваше наставление и скорее всего. Просто поддержка в том направлении, когда вы будете приезжать к ним в регионы, проводить какие-то масштабные мероприятия, и эти люди будут расти как на дрожжах. То есть, если привести пример, для того, если вы будете тратить на 75% этих людей, вам понадобится, например, 6 лет прийти к тому результату, чем вот эти люди сделать вам за полгода, например, за 6 месяцев. Смотрите сами, 6 лет, 6 лет против шести месяцев то есть в этом заключается ваша целевая аудитория да то есть когда вы будете выяснять твердо кто вам необходим ваш бизнес если вы берете всех если вы сконцентрированы на всех как наши спонсоры э, и наставники 90-х которые пришли э, век динозавров да этот этот сетевой бизнес они говорят что каждый кандидат э, то есть каждый человек ваш кандидат ну ребят вы можете посмотреть на опыт свой, прошлый, либо теперешний, есть ли у вас результат, почему он у вас есть, и если у вас его нету, вы можете теперь ориентироваться, почему у вас его нету. И теперь у меня вопрос к вам, ребят, а как вы думаете, могут ли вот эти люди стать победителями, могут ли вот эти люди который перечислил 75 процентов стать в колею 25 процентов людей которые сделают вам бизнес я жду ваших комментариев под этим видео если вы смотрите его на youtube канале либо в любой из моих социальных сетей если вы смотрите это видео на моем блоге прочитайте также статью я буду рад видеть ваше мнение и ответы на вопросы в комментариях под статьей Также Подписывайтесь на мой телеграм-канал, который вы увидите внизу в описании этого видео. Либо в любой моей социальной сети можно найти ссылку на мой канал канал в telegram потому что только там выходит в первую очередь вся информация там я делюсь всеми фишками даже своими некоторыми платными продуктами я даю просто даром бонусом для тех ребят которые на связи со мной в телеграме потому что я понимаю насколько цен ценен этот канал связи потому что вы вы постоянно в коммуникациях вы в гаджете который первый будете реагировать на мои сообщения также ребят подписывайтесь на мой youtube канал если вы до сих пор его не сделали получаете доступ бесплатно в 10-дневный лагерь по онлайн рекрутингу где мы на протяжении 10 дней просто напросто изменим ваш бизнес в другом направлении то есть вы перейдете и будете полностью осознавать как продвигать свой бизнес через интернет с вами был виктор бандолет пока пока и до следующих встреч